Друзья, если вам надоело идти через трудности, через страдания к этому состоянию благоденствия, которое оказывается не совсем достижимым, я хочу с вами поделиться. Я приеду 8 октября в Казахстан и проведу там поток жизни, на котором весь этот метод, метод, движение к счастью через легкость, через удовольствие, через радость, я предложу в полном объеме. Я соединю тот поток жизни, мой свой знаменитый тренинг, который прошлый год, кстати, прошел по Алматой очень мощно, я соединю с тем опытом, новым опытом здравницы отношений, который прошел вот сейчас на Алтае. И получится вот этот уникальный процесс, когда мы идем, не пятками вперед, а обычным, нормальным шагом к своему счастью. Через легкость, через удовольствие, через радость.